Всем привет! Вы на канале Чипс. Максима, где сам Чипс? А он нам сейчас включит музыку? Погнали, ребят! Go! Первый способ. Аккуратненько, как Мэйси, зарядить в ближний к себе угол. Даже если есть стеночка, то ее просто аккуратненько перекинуть. Смотрим. Представляешь, если бы сейчас бы попал? <плак> Бел, да ты угораешь! <плак> Если вы бьете штрафной, и стенка не так уж и близко и далеко от ворот, и вы точно знаете, что стенка подпрыгнет, катните под стенку. Ой! Подожди. Ты что, с ним договорился? Вс, я ухожу из вашего клуба. Где этот... Начальник? Я не буду играть, он, он вообще не ловит. Третий способ. Если вы близко у ворот, стеночка тоже так себе близко к воротам, то не надо рисковать. Просто уверенно ударьте в дальний от тебя угол и все. Все, парни, на центр, продолжаем, продолжаем. Если вы бьете штрафной, но вы не такой уж хороший исполнитель штрафного, то лучше договоритесь со стенкой. Брата, Брата, ну, это... Шнурки, шнурки. Брата, Прости, шнурки. шнурки Пятый способ простой. Если вы играете и у вас есть судья, и вратарь не попросил по свистку, то когда он просто готовит стеночку, катните просто в дальний угол и все. Слышь, ты... А судья свисток не давал, вс, это да! Выиграли, парни. Все, спасибо. Спасибо, ребята, за игру. Спасибо, спасибо. Потары, да, извини, ну там мы это. Ну, ты не попросил, братан. <сёк> тихо. Тихо, бро. <сёк> подожди. Ну, ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и на этих парней в инстаграме. Ссылочки все в описании. Ну а с вами был Чипс. Андрюха. И Максон. Всем пока. Пока. <сёк> on my own How I wish that I might be